Как научиться доверять партнеру, людям, друзьям и так далее. У многих людей эта проблема стоит очень остро, да, и особенно если были какие-то жесткие, да, ситуации в жизни, например, насилие и так далее. Человек чаще всего выбирает одиночество, да, потому что подсознание не знает. Как выглядит человек, с которым я буду в безопасности? По сути, недоверие — это просто незнание, незнание своих ценностей и незнание, как я чувствую доверие к человеку, как выглядит человек, которому я могу доверять, что он делает, о чем он говорит. И так далее. «Как я пойму, что человек точно не причинит мне никакого вреда?» Поэтому, чтобы доверять человеку, нужно разбираться в качествах человека. Опять же, нужно внимательно слушать, что он говорит, что он делает. Если у человека в словах проскакивает какая-то агрессия по отношению к людям, да, если он недоволен своей жизнью, если он жалуется на людей, если он позволяет оскорблять людей и так далее. Если он рассказывает о том, что там а, его бывшая жена его довела и он ее избил, да, вот она сволочь. Если он плохо отзывается о своих бывших, бывает прям в яростной форме. Это говорит о том, что человек может так поступать и с вами. все зависит от того, как вы к нему проявляетесь. Например, женщина, которая не несет в себе агрессии к людям и принимает мир таким, какой он есть. Ну, маловероятно что ее кто-то побьет и забьет, изнасилует и так далее. Отсутствие агрессии внутри человека – это практически гарантия того, что э, никто не причинит вам такой прям жесткой боли физической. С вами могут поступать неприятно, да? но взрослый, осознанный, зрелый человек умеет делать выбор, умеет делать вывод. Мне неприятно, когда со мной так поступают, я таких людей из своего окружения исключаю. Либо объясняю, что со мной так поступать нельзя, мне неприятно. Я не буду терпеть такого отношения к себе. Человек либо слышит, либо не слышит, и опять выбор за вами. Оставлять в своем окружении таких людей или нет. Поэтому доверие, суть доверия, она все-таки внутри вас. Нужно научиться доверять самому себе. Научиться доверять самому себе, это значит понимать, что если возникнет какая-то проблема, я смогу с ней справиться. Доверять своим чувствам. Если вот здесь я чувствую, что что-то не так, понять, что именно не так, разобраться, да, кто передо мной, что за человек передо мной стоит, и принять решение. Есть люди, которые сейчас, в массы распространяют, нужно доверять, нужно верить своего партнера и так далее. И люди как бы начинают заниматься самообманом. То есть мужчина не дает женщине должной защиты, да, в которой она нуждается. Но она, ну я же в него верить, но ну надо, надо верить своего мужчину. Я верю в своего мужчину. вот проходит год, два, три, но поступков... Никаких, которые вызывали бы доверие. Доверие, оно возникает не на пустом месте. Доверие возникает на определенные действия и поступки человека, да? То есть, когда человек делает что-то, что я рядом с ним чувствую себя удовлетворенной и в безопасности. Признайте себе честно, что вам нужно. Какие качества, какие действия, какие поступки вы хотите видеть в человеке, что хотят слышать ваши ушки, чтобы вы почувствовали доверие к человеку. Например, если женщине много раз изменяли, да, она боится вступать в новые отношения, потому что ей страшно, что это случится снова. И опять же может впадать в контрзависимость. Я лучше буду одна, чем терпеть эту боль. Но... Одинокий человек тоже далеко не счастлив. Но как понять, что мужчина не будет изменять? Можно просто спросить, ты когда-нибудь изменял? Почему изменял? И он вам расскажет, почему. Я встречала такого мужчину, который говорит, ну, все мужчины изменяют. Я говорю, ну вот мой там молодой человек мне не изменял. И он так посмеялся, ну просто ты об этом не знаешь. Ну то есть человек убежден, что все мужчины полигамны, все мужчины изменяют. Соответственно, дальше можно разговор не продолжать, если у вас есть ценность верности в отношениях. Такой мужчина будет изменять все, что человек говорит, он говорит о себе. Он может вам говорить, нет, тебе точно изменять не будет. Такая классная, такая замечательная, это самообман. Если он считает, что все мужчины полигамны, все мужчины изменяют, это какая-то его глубокая внутренняя убежденность, и эта установка будет сподвигать его на такие действия. А как понять, что он будет верный? Мужчина будет говорить, мне нужна только одна. Одна, в которой я найду все, что мне нужно. Например, там... Я знаю, как больно, когда изменяют. Я не хочу причинять такую боль другому человеку. Поэтому я выбираю женщину, с которой мне хорошо во всем. Если вам с ним хорошо во всем, ему с вами хорошо во всем. Но зачем тогда? Зачем изменять? Доверие будет само собой. Можете проделать такое упражнение. Представить мысленно перед собой человека, которому вы испытываете полное доверие. Представить, что он говорит, что он делает. Понять, как вы узнаете, что этому человеку можно доверять. Не занимайтесь самообманом. Не пытайтесь доверять тому человеку, поступки которого доверия не вызывают. Если человек один, два, три, четыре, пять раз не оправдал ваших ожиданий и доверия, никогда не оправдает. Маловероятно. Очень маловероятно, что оправдает. Чаще всего все поведение человека ⁇ это автоматическая программа. Большинство людей спят спят на ходу в своей неосознанности. И чтобы изменились какие-то действия человека, не были на автомате, нужна осознанность. И таких людей единицы. Большинство людей, как они себя ведут на протяжении короткого промежутка времени, так они себя ведут на протяжении всей их жизни. Если сегодня они живут так, и в их голове нет стремления к какой-то другой жизни, они всегда будут жить так, делать так и говорить так. Поэтому выбор за вами. Продолжать верить и доверять, что все будет когда-то по-другому, либо все таки сразу выбирать то, где вам хорошо. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.